Добрый день дорогие друзья, с вами система видеонаблюдения Зорка. меня зовут Андрей и сегодня я вам расскажу про сетевую IP камеру видеонаблюдения Собственно вот такая камера Это уличная камера, модель я сейчас зачитаю, это новинка PvC IP2S Новинка буквально поступила нам в конце 2019 года, можно сказать, это камера даже 2020 года, у нее очень высокая цена, я цену в видео называть не буду, потому что курс валюты меняется, соответственно стоимость камеры тоже меняется чуть ли не ежедневно, поэтому мы даже на сайте иногда не успеваем просто переписывать цены. Сейчас я открываю коробочку. Снимать я буду с камеры. Потом по необходимости фотографии я добавлю видео. Значит, вытаскиваю вот такой герметичный колпачок на разъем. Это Камера в упаковке. Сейчас я его вытаскивать не буду. Расскажу, что еще есть в коробке. Наклейка для быстрой установки камеры. То есть наклейка наклеивается на стену и по трафарету сверляется отверстие. Это очень удобно. От завода-изготовителя диск с программного обеспечением. Я не знаю, куда его вставлять уже. Этот диск. Телефон уже не понимает эти диски. Дисководов уже в ноутбуках нет. В новых. Но диск есть. Обязаны положить законодательство значит набор крепежных элементов и регулировочный ключ собственно вот коробочка пустая я убираю в сторонку есть у нас вот такая вот инструкция на сайте у нас есть копия этого паспорта вы можете просто по ссылке скачать и посмотреть все подробно ну, не буду тратить ваше время и будет зачитывать. Камера в упаковке. Самое гениальное изобретение это вот эта упаковка. Я ее пытался скручивать, давить и рвать. Она, она практически не поддается никакому. Это уникальное изобретение. Давайте про саму камеру. Камера имеет небольшие размеры. Стандартный телефон посмотреть есть, буквально компактная камера но размера этого хватает потому что сенсор камеры сам очень маленький все остальное это корпус он может быть вот таких размеров таких ну, там, плюс объектив может быть как-то регулироваться но вот, вот камеры вот этого размера более чем достаточно она регулируется в любую сторону Я сейчас ключ как раз Самые громкие звуки, наверное, вот этой упаковке. Я ослабляю регулировочный винт для того, чтобы продемонстрировать, как регулируется крепление камеры. То есть камеру ну, достаточно жестко регулируется. Камеру можно закреплять на потолок вот таким вот образом, на стену вот таким вот образом на стену вот так вот наклонять ну практически назовем такое 3d крепление которое в любую сторону позволяет регулировать камеру камера выполнена из металла а кронштейн камеры выполнен из металла солнцезащитный козырек выполнен из пластика вот, вот этот вот солнцезащитный козырек он предназначен не для, не для того чтобы защищать камеру от от дождя, от влаги, а именно от солнца, для того, чтобы камера не нагревалась. Есть небольшая прослойка, и вот этот солнцезащитный козырек на себя принимает основную температуру. А вот эта передняя часть, она выкрашена в черный цвет для того, чтобы не давать блики, не, не бликовать на объектив. То есть все настолько продумано, как раз уже, Продолжим. Разъемы. Разъемы камеры. Камера подключается по разъему Ethernet. RG45 это локальная сеть компьютерная. Подключается она к стандартному видеорегистратору сетевому. Питание камеры пое на камере нету, Пое питания по сетевому кабелю. Для питания необходимо подключать отдельный блок питания стандартным разъемом разъем питания, звуковой разъем. Сюда подключается микрофон. Микрофон звук такой среднего качества, я скажу, что не очень хороший звук, но для того, чтобы понять, что происходит на объекте, ведется работа или, там, допустим, что-то сработало какие-то резкие звуки, вот этого микрофона более чем достаточно. Вот что касается самой IP-камеры. Давайте по характеристикам я расскажу. Разрешение 2 мегапикселя. То есть камера снимает разрешение 2 мегапикселя. Это Full HD 1920 на 1080 пикселей. То есть по горизонтали 1920, по вертикали 1080. Это широкая картинка в хорошем качестве, в резком. Собственно, вот съемка сейчас идет, видео, опять же, она ведется в том же качестве. 1920 на 1080. Это основное разрешение видеосъемки. Стандарт. Температура эксплуатации камеры от минус 40 градусов до плюс 55. Ну, можно сказать, что это рекомендованная. Конечно же, при минус 45 и при минус 50 камера тоже будет работать. У нее может замерзать шторка при переключении режима день-ночь, но, как правило, вот если такую камеру даже вот в этот мороз 50 градусов снять, занести в помещение, она отогреется и продолжит работать. Обогрев камеры сейчас производится за счет ЭК-подсветки, то есть температура в основном падает в зимнее время в, в ночь, в ночное время, а как раз в это время включается ик подсветка камера себя обогревает, ей этого достаточно. Вот. Так, все любят слушать про ИК подсветку, про чудную, чудесную, которая бьет там сколько-то метров. Вот ИК подсветка заявлена от производителя на 20 метров. Ну, у данных камер это стандарт, то есть 15-20 метров. Этого более чем достаточно. ИК подсветка сейчас уже умная. Она может включать чуть ярче, чуть-чуть тускнее в зависимости от того, где она находится и насколько близко к ней приближается а, объект съемки. Для того, чтобы не засвечивать картинку. То есть она уже умная, умеет все это регулировать. Алгоритмы сжатия. То есть у нас сейчас самый распространенный алгоритм сжатия H264. А Заходит уже H264 и H265. То есть данный кодек он позволяет экономить место на жестком диске. Это хорошо, потому что разрешение растет. Вот здесь 2 мегапикселя, сейчас уже камеры в ходу 5 мегапикселей. И уже у нас заходят видеорегистраторы 8 мегапиксельные. Просто в 4 раза больше. Изображение-то примерно такое же останется. Возрастет, возрастет количество места, занимаемого на жестком диске. Вот для этого и нужен коды H265. Потребление камеры. Камера подключается к источнику питания 12 вольт. Потребляет она максимально пол Ампера. Нужно это учитывать. Камеры сейчас в настоящее время стали потреблять практически в 10 раз больше питания, чем несколько лет назад. Ну, примерно 6-8 лет назад мы там замеряли на камерах, по инструкции шло там 150 миллиампер потребление, и мы лабораторным блоком питания занижали его до 60-50, до работает камера почти в 10 раз. Здесь, в принципе, можно тоже попробовать, но камеры просто сейчас стали уже очень серьезные, высокопроизводительные процессоры устанавливаются, потребление большое на камерах, и нужны хорошие источники питания. То есть, помимо того, что нужно выбрать хорошую камеру, нужно подобрать все остальные аксессуары, чтобы они соответствовали. Так, что у нас идет в комплекте? Еще раз я скажу, инструкция, сама камера, крепежные элементы, Герметичный колпачок. он Для герметизации только сетевого разъема. У нас еще остается аудио разъем и разъем питания. То есть распределительную коробку использовать нужно все равно. Она необходима для работы и для удобства. Диск с программным обеспечением. Трафарет для установки камеры. Регулировочный ключ. Ослаблю кронштейн. Еще раз покажу, как регулируется камера. То есть камеру можно устанавливать на потолок, таким вот образом. Оп. Регулируется она по наклону, по. то есть наклонить можно в любую сторону. Устанавливается на стену, вот таким, или вот, таким вот образом. Так, нам наоборот, она получается она вниз, должна быть наклонена вот так вот. Оп. на стену или на... вот таким вот образом, если нам надо бок смотреть. То есть регулируется камера в любом направлении. Все это хорошо фиксируется. Крепление современное, крепление надежное. Это уже тут все хорошо продумано. Все, что я хотел про данную камеру, я рассказал. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте под видео вопросы. Всего доброго. До скорой встречи.